Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life. Я его ведущий Антон Белюк и Супер работа в Польше на швейцарской фирме. Так называется это видео, потому что в нем я представлю вам как условия труда на новой нашей вакансии, на мой взгляд, крутой суперской вакансии, так и условия проживания, которые мы будем предоставлять для вас, если вы приедете на эту работу. В общем, если вы заинтересованы в достойной, реально достойной работе в Польше, на одной из ведущих фирм в Европе, а может быть даже и в мире, по производству пластиковых окон, значит, это видео определенно для вас. Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали! Работа находится в городе Замбров. Это в 70 километрах от такого польского города, как Белосток, и примерно в километрах 100 от белорусской границы. В общем... Там находится филиал, как я уже сказал, швейцарской фирмы, одна из крупнейших фирм производителей пластиковых окон, пожалуй, что в мире. Требуется сейчас туда только мужчины от 10 до 90 человек сейчас возьмем. Мы сегодня сами ездили туда на это предприятие специально для того, чтобы снять именно для вас условия труда с этой работы и условия проживания для людей, которые приедут на эту работу. Так что внимание на экраны. Поехали. будете в замброве доезд абсолютно бесплатный нашим автобусом ехать пять минут от жилья до работы требуется мужчина от 20 до 50 лет на данный момент и соответственно больше 50 лет если вам то вас не возьмем ну такие правила на этой работе сейчас возьмем минимум 10 человек и вплоть даже до 90. Дело в том, что они открывают новую линию и соответственно набирают очень много людей. Зарплата от 13 злотых чистыми до 16 злотых чистыми в час. 16 злотых чистыми в час будут получать люди, которые не будут пропускать работу по неуважительным причинам и которые соответственно будут делать нормы. А это очень и очень реально. Практически все, практически каждый месяц там у них получают эти премии и выходит зарплата с 16 злотых чистыми в час а для тех кому не исполнилось 26 лет 17 с злотами чистыми в час на секундочку друзья зарплата при этом на этой работе не требуется никакого знания языка никакой специальности конечно это все будет приветствоваться то есть опыт работы на такой работе и знания польского языка но это не обязательно возможно все подучить по ходу и приобрести там опыт естественно с перспективой карьерного роста, друзья. В общем, 17 злотых чистыми в час реально зарабатывать, как и 16. Если, как я сказал, ничего не нарушать и выполнять нормы, если вы будете пропускать работу по неуважительным причинам или уходить с работы раньше по неуважительным причинам, если вы не будете справляться абсолютно с нормами, то зарплата будет 13 злотых чистыми в час, друзья. Перерабатывать можно по 12 часов без проблем, в том числе работать с субботы. Всем желающим делаем там карты по быту и воевозки разрешения на работу, то есть можно приехать, зацепиться и работать дальше. Пока что, как я сказал, требуются только мужчины. В будущем, возможно, будут требоваться в в том числе и женщины на эту работу работа в чистоте как можете видеть на своих экранах сейчас это условия труда с этой работы сам снимал сегодня в общем работа в чистоте в теплоте на полностью автоматизированном предприятии конечно же работа физическая это не сидящая работа но тем не менее большинство процентов автоматизированы как можете видеть на этих кадрах работа не сказать чтобы супер легкая но и абсолютно не тяжелая если сравнить с той же работой на настройки то эта работа просто раем вам покажется друзья при этом можно заработать очень и очень достойные деньги, особенно если учесть, что берут сюда без какой-либо специальности даже знания польского языка. Ну и, конечно же, еще раз хочу сделать упор на то, что условия проживания мы предоставляем для наших рабочих очень достойные. И 350 злотых за жилье высчитываем зарплаты, друзья, на этой вакансии. А условия проживания вот сейчас на ваших экранах. 6 опять же, июля мы там сами были, я лично там снимал вот. И, на мой взгляд, это очень и очень достойно, как для Польши, друзья, и за такие деньги. Поэтому эта вакансия, на мой взгляд, реально супер, супер работа в Польше. Как вы считаете? Пишите в комментариях возможно, вы другого мнения. Будет интересно почитать ваше мнение, также подробно ознакомиться с этой вакансией, то есть сколько смен, остальные нюансы вы сможете, пройдя опять же по ссылочкам, которые в описании к этому видео, проходите на мой телеграм-канал и подписывайтесь на него. Все, кто там подписан, будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на любой цвет и вкус. У нас сейчас есть и другие работы, в том числе и в Белостоке, и в других городах Польши требуются и мужчины, и женщины, и специалисты, такие как, например, сварщики и разнорабочие, например, на производство различные такие как производство велосипедов в городе гливица но приоритет сейчас вакансия в городе замбров на производстве пластиковых окон да и по зарплате здесь выходит пожалуй что лучше всего сейчас у нас есть и брать работы для разнорабочих поэтому друзья, ждем вас также хочу напомнить что мы сейчас трудустраиваем удаленных рекрутеров. То есть если вы хотите поработать удаленно, что очень распространено, популярно и важно, особенно в наше тяжелое время эпидемиологическое, скажем так. Так вот, мы можем вам предоставить такую работу. Будете искать персонал удаленно на нашей вакансии посредством различных групп и социальных сетей. То есть, например, группы в ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке. Возможно, у кого-то есть канал на Ютубе. Можете посредством этих ресурсов искать нам рабочих, в том числе про флагму и OLX, конечно, не забывайте. И за каждого разнорабочего вы получите 150 злотых, если он отработает месяц у нас и будет согласен работать далее. Если это будет специалист такой, как, например, сварщик, токарь там, или электрик и он отработает, соответственно, месяц у нас и будет согласен работать далее, то за специалиста получите 200 злотых, друзья. Если покажете себя хорошо в удаленной работе рекрутером, в будущем трудоустроим вас к нам в офис в польском городе Белосток с перспективой, конечно же, карьерного роста, друзья. Ну и, конечно же, напоследок хочу напомнить, что если вы находитесь в Польше, то... Будем очень, конечно же, рады вас видеть на наших вакансиях, в первую очередь, потому что вам не нужно проходить карантин. Но если вы еще не в Польше, а, скажем, в Украине, либо в Беларуси, то не отчаивайтесь. Мы также можем вас трудоустроить, предоставим вам жилье для прохождения карантина здесь на определенных очень выгодных условиях. С этим, опять же, подробнее ознакомиться сможете по номерам, если обратитесь мои номера, мой номер мобильный, вайбер, ватсап и нашего сотрудника-рекрутера в описании к этому видео. Пишите по ним по поводу работы в Польше, и мы обязательно ответим вам в будние дни, в рабочее время. Ну и, конечно же, для грузинов, для грузинов тоже есть сейчас работа, потому что если они прилетят на самолете, то есть не обязательно грузины, а вообще, если кто-либо летит на самолете сейчас из Грузии, хочу напомнить, тот не должен проходить вообще никакого карантина. Соответственно... Такие люди тоже приветствуются в первую очередь, если у вас есть грузинский биометрический паспорт или если вы украинец и, скажем, живете и работаете в Грузии по каким-то причинам, у вас есть биометрический э, украинский паспорт, либо польская рабочая виза, либо если вы белорусы, находитесь в Грузии, то могу вас обрадовать, вам можно прилетать в Польшу без какого-либо карантина и трудоустраиваться здесь. Если вы находитесь в той же Грузии, например, более двух недель, две недели более. Также хочу напомнить, что сейчас берем только людей с уже готовыми документами, такими как рабочие польские визы, либо биометрические украинские паспорта. В общем обязательно делитесь ссылками на это видео с друзьями пишите комментарии под этим видео подписывайтесь на этот канал проходите по вкладочке спонсорство она находится под этим видео чтобы ознакомиться с тем видеороликом который там находится ознакомившись с ним вы будете знать как присоединиться к моему закрытому telegram сообществу work and life top secret там будет информация эксклюзивная которая никогда нигде не будет в открытом доступе также там будет информация которая в первую очередь появится там а потом уже в открытом доступе в других источниках с актуальными вакансиями также также плюс к ссылочкам, которые в описании к этому видео, вы сможете ознакомиться и вот по этой ссылочке, она уже появилась вот здесь. Проходите на мой сайт и ознакомивайтесь. Ну а с вами был Антон, Белюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья!